Ассаляму алейкум ва ва баракатух. Дорогие мои телезрители, большие и маленькие, мы находимся на Джамарате, долина Мина, в городе Мекка. Это называется район Джамарат. Джамарат, куда мы во время большого хаджа приезжаем, собираемся здесь, миллионы людей собираются. Смотрите, какие мосты здесь, да, такие сооружения, железобетон какой. Мы вот здесь собираемся. И здесь поклоняемся Всевышнему Аллаху через то, что Он узаконил. Во время хаджа мы сюда приходим и бросаем здесь камни. Бросаем камушки. Здесь есть три столба, и мы 4 дня подряд бросаем здесь камни. В первый день мы бросаем семь камней, большой стоп. Потом в следующие дни мы бросаем уже по 21 камень. То есть каждый стоп, а здесь их три по 7 камней 21. Если. Три дня по 21, это будет 63. Плюс еще 7 дней, которые первые 7 камней, первый день мы бросали. 70 камней мы здесь должны бросить. 70 камней. Да, 70 камней, как пришло в Хадисса, что кто просит 70 камней, прощаются ему большие грехи. Кабайер. Вот мы сейчас с вами идем к одному из столбов. Один из столбов, где пророк Ибрагим алейхиссалям бросал камни в шайтана. Когда они шли со своим сыном, чтобы принести сына в жертву всевышнему Аллаху, как Аллах с повелел Ибрагиму, проверяя его иман, проверяя его э, покорность и его сына, и они вот шли сюда Ибрагим и Исмаиль. и здесь вот на этом месте к ним подходил Шайтан к Ибрагиму и делал васваса, и делал им васваса ему и говорил Ибрагим, зачем ты бросаешь, зачем ты э, хочешь принести в жертву своего сына? Вот это вот джамарат вот это вот джамарат вот эта стена где мы э, также сюда приходим и бросаем камушки в этот вот этот джамарат вот этот весь комплекс он конечно работает здесь раз в году пять дней буквально сюда вот, вот эта вот стена здесь мы бросаем камни приходим с этой стороны подходим потому что мы идем в сторону э, мекки а за нами палаточный лагерь мы вот так подходим. По суне нужно подойти, чтобы с правой стороны у тебя был палаточный город, а с левой стороны, чтобы у тебя мягко было. И ты подходишь уже после середины. Не на, нельзя с самого начала. А нужно вот лучше подойти вот отсюда. Здесь уже людей поменьше. И по суне, берешь камни и бросаешь. Аллаху акбар. Аллаху и вот так бросаешь семь камней вот в эту стену. Вот эту стену. Раньше, конечно, было совсем по-другому. Вот 20 лет назад, я вспоминаю, когда я сюда приезжал здесь был просто столбик один маленький столбик как пограничные столбики вот стоят и ты должен попасть ты еще должен вот так вообще вот ты до него не дойдешь еще ты вот на таком расстоянии вот так ты уже кидаешь пытаешься попасть в этот столбик в тебя уже летят камни с той стороны и в тебя камни летят еще сзади люди потому что бросают здесь э, тогда на тот момент больше 20 лет назад здесь была такая катастрофа чтобы бросить камни такая катастрофа была и вот мы сейчас идем к последнему столбу он там то есть это был у нас второй столб там дальше первый столб большой вот здесь он там еще один столб три столба и того три столба мы должны бросать камни эти джах Тиджах направление на кыбы то есть когда ты бросил камни ты подходишь отходишь в сторонку потому что здесь поток же идет вот здесь идет поток большой людей тебя бросают и идут дальше а ты вот сюда отходишь в сторонку поворачиваешься в сторону кыбы и делаешь два делаешь делаешь делаешь два это ибадат это только во время хаджа это только во время хаджа то есть сейчас не надо такой ибадат э, делать потому что это не будет принято у тебя тот кто принесет в нашу религию то чего не было на что не было приказа оно будет отвергнуто и поэтому здесь какие-то виды и ибадата они а, связаны со временем а именно время наступления хаджа то есть когда время хаджа наступает вот сюда ты уже приходишь бросаешь камни отходишь в сторонку делаешь дуа дальше идешь вот это вот здесь джамарат, вот это, джамарат. это мы еще находимся на самом первом на первом а, дальше второй третий четвертый на крышу я уже на крышу не пойду потому что жара и не знаю там будет или не будет открыто но факт что вот это вот есть вот это вот есть комплекс тот огромный комплекс который называется джамарат побивание шайтанов побивание шайтан здесь именно пророк Ибрахим, алейхиссалям посланник аллаха халиль халилула он здесь бросал в шайтана камни три раза три раза в трех местах он бросал камни чтобы тот отошел от него со своими васвасами. понятно да Вот так. мы с вами сделали небольшую экскурсию на джамарат баракалавфикам Ва чаза хайран, хайрал